Прошел Новый год, отгремели салюты, прозвучали слова благодарности и поздравления. Теперь праздники утихли и начались рабочие будни. И, несмотря на данный факт, жители трех городов все равно продолжали жаловаться на работу дворников, обращая внимание на качество чистки лестниц. Так что изначально этот видеоролик задумывался как обзор работы наших дворников и как чистится тротуары с лестницами в целом. Однако позже основная идея ролика расширилась, а затем и вовсе поменялась, из-за внезапно нагрян нашего шторма на наше зато. Но давайте по порядку. Начнем с лестниц, которую я снимал еще 10 января. Правда, так как я хочу вам еще многое рассказать и показать, мы сделаем это быстро и не будем смотреть, весь отснятый мной материал. И вот, собственно, на экранах та самая съемка 10 числа. Я начал снимать от улицы Красный Горн, и снимал лестничные трапы, лестницы, какие-то проходы, переходы. В том числе, вы сейчас видите состояние э, лестниц. Это улица Красный Горн. То есть какие-то лестницы э, не чистились еще до праздников, э, благодаря чему людям приходится э, спускаться вот таким образом. То есть, а, на каких-то лестницах а, были засыпаны ручки, ну, какие-то вообще сломанные. А, я также проверил основной а, лестничный трап, который ведет с улицы Красный Горн на улицу Гагарина. То есть, он как бы почищен, но его состояние все равно вызвало у меня вопросы, поэтому я начал его снимать. То есть, а, вы видите непосредственно, как почищены ступеньки, и это должно было стать основным сюжетом в моем новом видеоролике, который изначально, как я и сказал, задумался как видеоролик, предназначавшийся о состоянии лестниц. То есть, как я занимался площадками, то есть, я также решил заняться и лестницами. То есть, вот эта лестница на улице Фисановича, какая-то часть почищена, какая-то наполовину, какая-то еще меньше, чем наполовину. То есть, это тоже вызвало у меня определенные вопросы. Ну, и в конце концов, э, ну, наверное, я больше в этой съемке показать не смогу, но вот вам еще лестница на улице Севко. Это лестница, которая, собственно говоря, находится прямо напротив э, мостового перехода на насыпи, которая соединяет старый полярный и новый полярный. Это лестница, которая ведет к городскому музею, то есть вся эта съемка полноценная. И, что самое интересное, дворники точно так же работали Правда, не сказать бы, что работали, но это должно было стать предметом обсуждения. Однако не стало. Но как же получилось, что идея с контролем очистки лестниц не была реализована? Правильно, наверное, как вы уже догадались, съемки прервал порывистый ветер. Правда, до ураганного ему было еще далеко. Разумеется, после того, как ветер не стихал, я понял, что будет некорректно снимать состояние лестниц до урагана, а затем сразу же после него выходить с претензиями и сравнивать. Так что я решил переждать бурю, ну а заодно поснимать ее для канала. Да, кстати, в этом видеоролике будут довольно часто появляться кадры с портативной камеры, так что сразу хочется извиниться за картинку в некоторых местах. На следующий день обнаружилось, что основные дороги начало заносить, поэтому отдельно хочется поблагодарить дорожные службы, которые, несмотря на погодные условия и время суток, продолжали расчищать главные дороги города, чтобы на утро не случилось транспортного коллапса. И задача была выполнена. Главная дорога, которая ведет до самого КПП, была расчищена, и движение там не останавливалось. Правда, скорее всего, данные операции сильно поменяли график уборки снега во дворах. Это тоже должно было стать частью видео. Но к комментариям в социальных сетях мы еще успеем вернуться. Правда, разбушевавшаяся погода взяла свое и вскоре нагрянула к нам с еще более сильным ветром, чем раньше. Не успели только дорожники закончить очистку главных дорог. Снега выпало достаточно, чтобы превратить некоторые тротуары и улочки в арктические пустыни, где была протоптана лишь дорожка. С момента начала съемки погода еще была достаточно тихая, однако, находясь на улице Советской, я попал в один из зарядов, который обрушивается на город каждые полчаса-час. Даляться они не сказать, что долго, однако видимость падает значительно, да и сильный ветер не добавляет удобства пешеходам. На перекрестке на улице Гагарина дорожная обстановка обостряется стремительно. Сейчас здесь застряла фура, которая поставляет продукты в магазины. Она не смогла подняться, а спуститься ей чуть позже помогли сотрудники ГАИ. Всего лишь через два дня на этом же самом месте чуть не произойдет ДТП с участием городского автобуса, который занесло на спуске с этого подъема. Его чудом удалось избежать благодаря реакции водителя легкового автомобиля. Ну, и примерно так вот выглядит буря из окна дома. Я вам хочу показать, как сегодня во вторник у нас убирают улицы. Что-то у меня там такое ощущение будет, там какой-то конфликт между мамашами и работниками дорожной службы. Вот почищена дорога Красный Горн. Вон тот дом. Не уверен. 10 или ты какой? Ну если это десятый дом, то это десятый дом. Если ошибся, то поправлю на монтаже. Вот. Меня интересует лишь одна вещь. Установлены ли заграждение на тротуаре, там, где чистят? крышу. Сейчас мы это и проверим. Да, вот человек, который контролирует процесс чистки снизу. А вот, собственно говоря, сам процесс. Ограждения выставлены с обеих сторон. Сейчас я прямо подойду и покажу вам их. Ну, рука у меня замерзла, поэтому фокус будет настраивать проблематично, но... Здесь видно ограждение с этой стороны. Вот, а, собираем, а, а чтобы а, посмотреть с той стороны, мы подойдем поближе чуть-чуть. Да. Что там за крики? Да, да, да, да, да. Женщина встала напротив ограждения, думает идти или не идти. Какая сложная ситуация. <восвязывая> я не знаю, я тут общий план искал, чтобы вам было видно всю картину в целом. Вон, в общем-то, там ограждение, и стоит человек рядом. Вот сами рабочие, которые защищают снег. Все, как полагается. Блин, реально сугроб мешает. Видите, какой здесь сугроб. Вот это намело за пару дней. Ну, пару дней это я, конечно, преуменьшаю слишком сильно. Недели минимум здесь дуло, но... Кстати, пока пользуюсь случаем, покажу вам двор. Графтумана 4, 6. А вот, видно, ограждение, люди стоят, никого не пускают. Все согласно нормам. Сейчас вам солнце покажу. <с> Долго нельзя держать, чтобы матрица не спалить. И знаете, что я хочу сделать? Я хочу отдельно заснять, как он все вот этот огромный кусок льда. Вон смачно шлепнется на землю. А, ну и пока мы здесь, затяните как почечная дорога. По-моему, нормально ездить можно. Как вы думаете? Проблема в том, что когда он собит этот кусок, он шлепнется на вон то крыльцо магазина. было громко просто на секунду почему нельзя ходить когда сбиваются сульки под домом где сбиваются сульки просто вот вот это отмечено на снегу это куда упал куда упала лидышка летела она вон оттуда то есть она вполне может долететь до сюда влететь вам в голову поэтому если видите что натянуто ограждение люди стоят сбивают Зачем там ходить? Тем более, что вон тут обходная дорога. Буквально вот рядом. Вон там переход. Однако, судя по сообщениям в соцсети, сосульки с крыш успевают сбивать не везде. Примером служит вот эта фотография, сделанная в поселке Оленья Губа. Хотя сосульки пусть размера, еще ничего по сравнению с тем, что ждало наше зато впереди. Самолетик. Сделан, правда, был на скорую руку, но я просто хочу вам показать, что происходит сейчас за окном моего дома. Куда я планирую направиться? Давайте посмотрим. Полетит ли самолетик? Вот глав... Как вы поняли, самолетиком я пытался проверить силу ветра. Собственно, мгновенное исчезновение в темную даль дает понять, что на улице немного поддувает. Но на этом странные вещи не заканчиваются. Мы на улице Севко, только что пересекли насыпь, как вдруг прямо на камеру гаснет один из фонарей. Посмотрите еще раз, замедленно. Ну, я хоть рад, что он не грохнулся. Собственно, при такой скорости ветра, а это, напомню, около 30 метров в секунду, вам не приходится даже идти с ним. Ветер сделает все за вас. Подсказываю, что мы на улице Советской, и пусть летающий снег, словно песок при песчаной буре, вас не удивляет, если вы не живете на севере. Как, впрочем, и вырванная с петель дверь отделения почты. Железная дверь на заметку. Конечно, комментировать такие условия не очень удобно, поскольку камера вообще не передает всех ощущений. Но одно могу сказать вам точно, смотреть неудобно, особенно когда ветер гонит снежные массы прямо тебе навстречу. Еще одно самое ветреное место ⁇ это подход к продуктовому магазину на улице Гагарина. Там более-менее открытая местность, так что ветер там самый сильный. Он, правда, меня в одном из моментов чуть не сбил с ног. Гирлянд мило покачиваются на ветру, как и сами фонари. И хорошо, что они не гаснут один за другим. А то, мне кажется, локация для съемок фильма ужасов была бы готова. В этом моменте, правда, было больше сколько ни снега, сколько именно ветра. Из-за сильного ветра были преграды дороги между городами. Некоторые люди стояли часами и дожидались, когда колонна двинется дальше. Движение междугородних автобусов было на некоторое время приостановлено, ровно как и движение тяжелых грузовиков. Судя по комментариям в социальных сетях, жители многих домов сами вышли на очистку своих дворов. Ну и в конце стоит еще вспомнить совсем недавнюю ситуацию. Сход лавины с сопки на улице Героев Тумана, когда несколько машин засыпало по самую крышу. Водители раскапывали свои машины поздним вечером, правда, позже к ним присоединились сотрудники МЧС. Вот такой переменчивой бывает погода на Кольском полуострове. Сейчас в процессе монтажа этого видео температура воздуха поднялась до плюс одного градуса, и сейчас на улице все тает. И потом, когда снова придут холода, все, что успело оттаять, снова заледенеет. Если произойдет какая-нибудь интересная ситуация, я сделаю об этом видео и выложу на канал. Ну а сейчас я говорю всем спасибо за просмотр и еще увидимся.